Добрый день, дорогие друзья, товарищи, подписчики и слушатели моего YouTube-канала. То, что я вам сегодня хочу сказать, является моей частной человеческой интеллектуальной собственностью. Подчеркиваю, моей частной человеческой интеллектуальной собственностью. Сеть интернет является международным пространством. Никто не вправе навязывать, заставлять меня думать иначе. У каждого человека есть свое мнение, которое э, может, он может высказывать э, свободно, где угодно и как угодно. Многие мне говорят, зачем же вы пользуетесь э, Конституцией РФ, если вы ее не признаете? Отвечаю тем, кто не понимает сути заданного вопроса. Мы заставляем ее соблюдать тех, кто нарушает ее. Используя и опираясь на нее, чтобы осудить тех, кто имеет собственно человеческое мнение. Но так называемые органы безопасности и суды РФ делают все, чтобы загнобить человеческое достоинство. И стереть из памяти человека чувство собственного достоинства и память, история о наших предках. Ничто не забыто и никто не будет забыт. Опираясь на... статью Терентьевой Людмилы Вячеславовны, преподавателя кафедры международного частного права, сложности определения международной юрисдикции в сети интернет обусловлены трансграничным характером сети и ограниченной территориальной компетенцией государств. Анализ российского законодательства показывает, что за рамками юрисдикции главного атрибута суверенитета государства осталось сетевое пространство. Вся доступность информации, размещенной в сети интернет, объективно приводит к необходимости расширения основной юрисдикции судов РФ. Критерии подсудности должны быть сформированы таким образом, чтобы исключалась возможность установления юрисдикции, базируясь только на основании доступности размещенной информации в сети интернет. Желаемым вариантом разрешения юрисдикционного вопроса в отношении споров в сети интернет могли бы стать региональные конвенции в области гражданского процесса государств. Национальная законодательств, которых не отличаются друг от друга коренным образом. Вот эта статья будет находиться под роликом по ссылке. Изучайте свои права, будьте грамотными. Если человек не интересуется политикой, то когда-нибудь политика заинтересуется человеком. Ну и хотелось бы сказать от себя лично. Я человек. Я не какое-то физлицо. Мы э, сняли с себя ИННН, отдали обратно, написали заявление, СНИЛС ликвидировали. Ну и спасибо вам большое за просмотренный ролик. Узнавайте больше, изучайте права свои, и вас не будут преследовать. Будьте грамотными. Спасибо большое за внимание.